Жизнь Соло и традиционные ценности 9 ноября 2022 года утвержден указ о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Одним из пунктов этого списка традиционных российских ценностей названа крепкая семья, которая по факту стремительно исчезает как явление, уступая место жизни Соло. А государство тем временем отчаянно пинает окоченевший труп института семьи, раздавая привилегии одному из полов и провоцирует тем самым войну этих полов. Становится непонятно. Как же так? Люди предпочитают не жить семьями, набирает обороты жизнь соло, набирает тренд жизнь в виде моносемьи, то есть семьи из одного человека и, возможно, кота, но при этом семья объявляется некой ценностью. Возможно, в недалеком будущем... Мы будем лицезрить социальную рекламу, которая будет нам показывать счастливые, якобы многодетные, якобы счастливые семьи. Понимаете, ведь указ президента существует, да и бюджетные деньги на поддержку традиционных ценностей нужно будет осваивать. Рекламу-то мы видеть будем, но при этом по факту таких семей наблюдать не будем. Потому что необходимость в крепкой стабильной семье у людей отсутствует. И далее я объясню почему. От защитников традиционной семьи мы часто слышим упреки в адрес неких забугорных злопыхателей, которые спят и видят, как разрушить российские семьи. От защитников семьи либерального толка слышим упреки в адрес Путина и всей его команды. Но эти упреки скорее рассматривают следствие, а не причины отсутствия в России крепких семей. Давайте посмотрим правде в глаза. Виновными в развале наших семей называют часто какого-нибудь Сороса, которого мы разве что на фотографиях видели. Российское правовое поле, которое сделало разводы предельно легкими. Да, разрушить семью стало легко, а для женщин еще и выгодно. Называют э, отсутствие идеологии, недостаточное промывание мозгов религии, всякую там пропаганду ЛГБТ, эгоизма, меркантильность современных женщин, недостаточные заработки современных мужчин, инстаграм вообще его существование по факту, компьютерные игры, алкоголизм, распущенность, все это якобы очень сильно мешает традиционным семьям существовать и развиваться. Что это вообще за явление такое? Традиционная семья, которая рушится от любого чиха Сороса или от любого иного воздействия? Что это за институт семьи, который надо постоянно чем-то склеивать, чтобы он сам по себе не развалился? Надо сказать, что любые вышеперечисленные причины развала российских семей имеют на традиционной семьи максимум незначительное и косвенное воздействие. Тренд на низкую рождаемость и тренд на жизнь соло наблюдается не только в России, но и во многих странах по всему миру. Самая главная причина, почему люди со временем перестали жить семьями, в 20 веке с ростом производительности труда в результате индустриализации по всему миру семейная жизнь перестала быть критичной для выживания. С развитием медицины резко упала детская смертность, и как следствие исчезла необходимость рожать большое количество детей. Вместо 10-15 детей в семье нормой стали 1-2 ребенка. А одного-двух детей женщина способна вырастить самостоятельно, возможно, на это и делает ставку наше государство, раздавая женщинам привилегии за рождение детей. Она способна вырастить двух детей без поддержки мужа и даже без алиментов. И тысячи матерей-одиночек, которые родили для себя и поставили в графе «отец» прочерк, тому подтверждение. Да, жить соло стало проще, и люди постепенно и медленно начинали солировать. Можно много говорить о том, что нам якобы привили какие-то чуждые... Другие ценности якобы сломали нам башку. Но взгляните на себя. Человек не примет новую матрицу, если она не будет ему близка. Если она не будет отражать его желаний, его сущность. Как пример, контрацептивы. Они стали доступны, и вдруг резко снизилась рождаемость. Да? А почему? А потому что люди восприняли их весьма полезным изобретением. 70% детей не были желанными, а были всего лишь следствием известных физиологических приятных процессов. Ведь правда же здорово, когда не каждый такой процесс приводит к серьезным заботам в течение последующих 18 лет. Вот и пожалуйста, вроде что-то привили, вроде что-то привнесли, а почему мы это приняли? Знаете, мне некоторые люди иногда пишут, что вот в России алкоголизм, потому что понаоткрывали магазинов там, с алкоголем на каждом углу. Почему на меня не влияет никак открытие любого алкогольного магазина, и я не становлюсь алкоголиком? Да потому что мне не хочется употреблять, вот и все. А другие люди радостно к этому относятся. И даже если этих магазинов не будет, они найдут, что в себя залить, чтобы поддержать свой алкоголизм. Так вот, с институтом семьи, с контрацептивами, примерно похожая картина наблюдается. Люди просто чухнули, что есть другой вариант, есть тысячи других вариантов, которые мы в основном рассматриваем под одним словосочетанием, называемым «жизнь соло». Демографы наблюдали такой эффект – с ростом урбанизации, с ростом переселения населения в города и сельской местности Рождаемость тоже начала падать по всему миру, а вслед за падением рождаемости постепенно стала отпадать необходимость в семейной жизни. Этот эффект длился долго, больше 100 лет, сменилось несколько поколений и сейчас появились такие семьи, люди, которые крепкую и многодетную семью не видели вообще никогда и не представляют, зачем она может понадобиться и для чего вообще ее создавать. Уже в 20 веке мы наблюдали известных людей, которые предпочитали жить соло и не обременять себя семьей. В основном это были люди шоу-бизнеса которые в силу своего гастрольного образа жизни вряд ли имели возможность создать семью, ведь для семьи требуется некая оседлость. Эмансипация дала женщинам возможность выживать не только в семье. И, кстати, жизнь соло начали практиковать первыми массово именно женщины. Мужчины стали позже очухиваться, но и они со временем оценили премись, прелесть отсутствия семьи, ведь для нашего биологического вида более характерна серийная моногамия со сменой нескольких партнерш за жизнь, чем моногамный брак с одной партнершей. А где-то в мечтах у многих мужчин э, такая конструкция, как жизнь на яхте в Средиземном море, ни в чем себе не отказываешь, и каждую неделю оптом меняются наложницы, целые модельные агентства приезжают к тебе на яхту и через недельку уезжают. Почему так? Может быть это естественно для мужчин? Может быть это зов древней нашей лимбики или вопль, раздирающий вопль задушенной мужской природы, которая пробуждается где-то на задворках нашего сознания периодически? Более того, несмотря на то, что в России теперь запрещено ЛГБТ, ну и как бы объявляется оно нетрадиционной ценностью, «однополая семья» у нас применяется всегда это словосочетание в негативной и осуждающей коннотации, несмотря на это большинство российских семей являются именно «однополыми». «Мама, бабушка и я – однополая семья». По меньшей мере странно рассчитывать на то, что воспитанный в такой семье ребенок будет иметь хоть какую-то мотивацию на создание традиционной крепкой семьи. Вот вы знаете, существует такая нехилая боязнь у девочек, воспитанных в однополой семье, существует нехилая боязнь того, что у них родится мальчик. Они просто не знают, что с ним делать вообще. Они очень часто принимают решение вообще не размножаться. Я видел таких а женщин, они прямо открыто говорили, я бы вообще бы всю свою репродуктивную систему как-нибудь бы из себя убрала, если бы была такая возможность. Да, они мыслят в таком ключе. Так вот, по меньшей мере, странно рассчитывать на то, что воспитанный в такой семье ребенок будет иметь хоть какую-то мотивацию на создание традиционной крепкой семьи. Скорее всего, он выберет жизнь соло и бездетность. Или малодетность. Причем жизнь соло отлично сочетается с серийной моногамией, ведь под жизнью соло не подразумевается отсутствие контактов с противоположным полом. Скорее всего, люди встречаются, влюбляются, заводят отношения, заводят новых партнеров, партнерши такие куколдизм сферический в вакууме, да? но при этом не съезжаются на одну жилплощадь. Походы и совместное проживание, походы в гости и совместное проживание в постели в течение недели – это не в счет. Люди не объединяют бюджеты, не съезжаются, не покупают вместе там, мебель какую-то и продолжают вести каждое свое домашнее хозяйство самостоятельно. Что интересно, многие, много людей, которые по факту живут соло в режиме серийной моногамии, в разговоре могут вам сказать, что когда-нибудь потом, возможно, создадут крепкую семью, но вот только не сейчас, а потом, лет через пять, ну может быть через 10, когда станут больше зарабатывать, когда построят карьеру, или когда встретят ту самую половинку свою, или когда для женщин восторжествует феминизм, а для мужчин восторжествует патриархат, вот тогда, да, тогда, наверное, мы создадим какую-то многодетную традиционную семью, когда изменится правовое поле семейного кодекса, да, когда станет все по-другому, вот, будет все располагать, ну тогда да, мы, конечно же, сподобимся. Угу. Или когда ретроградный Меркурий будет в Стрельце. Вот понимаете, в чем дело? Семья для большинства людей – это когда-то потом, но только не сейчас. Ведь алкоголики тоже так говорят, они обязательно бросят пить только завтра, и курильщики обязательно бросят курить, но тоже завтра, ну или потом, или через неделю, через год, ну не сегодня. Все это будет не сейчас, а когда-нибудь потом. Но по факту ничего не происходит. Алкоголик так и остается алкоголиком. Курильщик скорее будет курить старую веревку, чем откажется от сигарет. А живущий соло-человек будет продолжать использовать все плюшки моногами и жизни соло и наслаждаться собственным эгоизмом. Кстати, эгоизм тоже назван врагом традиционной семьи. Не больше, ни меньше, не прибавить, не убавить. В те далекие времена, при царе Горохе в стране, как раньше, где розовые единороги пукали фиалками, а люди любили друг друга до гробовой доски, ничто не мешало разрушить традиционные крепкие семьи. Ни эгоизм отдельных личностей. Вспомните. Пожалуйста, таких личностей как например Диаген. Он прикалывался издевался над сограждами всю свою жизнь, а жил Диаген исключительно соло. Не может, не могло разрушить традиционные семьи ничто, даже феминизм вспоминается, да, Жанна Д'Арк и средневековые ведьмы, которые не повиновались своим мужьям, за что их инквизиция отлавливала и транклюкировала. Традиционной семье раньше не могло м -м, повредить пошатывание религиозных скреп. Это вам привет из эпохи просвещения. Дикий разврат и всякое ЛГБТ привет из Древнего Рима и Древней Греции тоже не мешали как-то развиваться традиционным многодетным семьям, да? Войны, погодные условия, редроградный Меркурий, ничто не мешало людям жить семьями. А знаете почему? А потому что развал семьи в те годы, когда люди не умели хорошо производить, зарабатывать, развал семьи в те годы гарантировал человеку, если не скорую погибель и голод в старости, то как минимум серьезное снижение уровня жизни по сравнению с окружающими. Кстати, вопросы вот про пенсию говорят, что пенсия тоже снижает рождаемость и мотивацию людей создавать семьи. Но с другой стороны, привет вам из прошлого еще один. Вы помните такие легенды и сказки про немощных стариков, которых дети не кормили из ложечки, а относили в лес на съедение диким зверям? Так вот это тоже как-то не мешало людям жить в традиционной семьей потому что жрать было проще и выживать было проще именно в семейной форме жизни а что у нас в 21 веке с вами А в 21 веке у нас все ровно наоборот пока ты солист пока ты живешь соло твой уровень жизни высок он выше чем у других людей людям как показывали исследования психологов а не столько важен сам уровень жизни не столько важен важна высота этого уровня жизни сколько важно чтобы твой уровень жизни был чуть выше чем у других это людям греет душу Англичане как-то проводили опросы, в каком государстве вы бы захотели жить больше. В том, где вы получаете в месяц 100 долларов, а все остальные 200. Либо в том, в котором вы получаете 50 долларов, но все остальные получают 25. И люди выбирали меньше денег. Но при этом, чтобы все остальные жили хуже. Вот такая вот людская психология. Порой даже не финансовое снижение уровня жизни демотивирует людей от создания семьи и мотивирует наоборот на жизнь соло. Ведь для обеспеченных людей, ну неважно там тратишь ты деньги там, на одного ребенка, на двух и так далее, там, появляется куча забот, которых бы не было, если бы у тебя не было семьи. А для малоимущих, так скажем, даже вот та мотивация, которую сейчас государство обеспечивает в качестве мер поддержки семьи, она не является мотивацией на рождение новых детей. Мотивация, на самом деле, от государства, финансовая, очень серьезная, И материнские капиталы, поддержка, пособия на детей, родовые, декретные, софинансирование, ипотеки, всякие прочие плюшки, все в кучу собрать, это можно на пару жизней насобирать, но людей это не мотивирует, ни женщин не мотивирует, ни мужчин, ну мужчин-то понятно, потому что капиталы не отцовские, а материнские, но с другой стороны, Мужчины очень ценят свою свободу, и момент брака и создания семьи очень часто оттягивают именно по причине того, что не хотят расставаться со своей свободой. Они бы хотели бы дальше жить в режиме серийной моногамии, но вот бывает так, что просто общество сказало свое веское слово, ну как же так, ты не настоящий мужчина, давай вперед, создай свою семью жизнь соло на самом деле прекрасна. есть только один момент который беспокоит многие умы это сопутствующая жизни соло бездетность или малодетности такие тренд на вымирание будет крайне интересно наблюдать во что выльется будущая пропаганда традиционных ценностей без внятного основания Исходя из имеющихся вводных данных, размножаться в нашей стране продолжат цыгане и таджики. Да, да у них рост рождаемости наблюдается все эти годы, причем серьезный. Но это до той поры, пока они не научатся по полной программе вкушать все бонусы современного мира и не поймут прелесть серийной моногамии. Как только это наступит, их семьи от разрушения уже ничто не спасет. Есть, правда, мощная клейкая лента, которой они пользуются, это их религия, и она может отодвинуть коллапс их семей на некоторое время. А Что ж до россиян, современный религиозный институт в России воспринимается скорее как глэм-рок в музыке обряды золотые купола парадные одежды епископов свечки на пасху там раз в год исповедаться и все такое это все понимается более важным событием чем изучение самой религии исследование ее заповедям спросите у любого первого встречного человека попросите его перечислить 10 заповедей серьезно я это делал из 10 заповедей большинство подавляющее большинство людей на вскидку вспоминают только две не убей не воруй и все остальное они тупо не помнят но некоторые могут вспомнить еще три или четыре но не все а хотя знают о их существовании абсолютно все да? так вот религия в наше время она больше похожа больше на какой-то фарс больше на какое-то шоу но не более и реанимировать традиционные ценности с помощью религии, на мой взгляд, уже не получится. Когда происходит в семье развод, церковь не в состоянии сохранить эту семью своими проповедями. В момент развода батюшки перестают быть авторитетами. Да, раньше так было, раньше священник мог быть авторитетом вам всю жизнь. Но сейчас нет, не получается так. И в итоге солистами становятся все, хоть добровольно, хоть принудительно. Так вот, если скрепами традиционных ценностей, как у нас утверждают, являются сами традиции, то почему бы эти традиции не создать, не воссоздать заново? Все традиции имеют начало и были кем-то когда-то созданы. И назначение у них обычно было весьма практичное. Нужно было объяснить неграмотным людям по-быстренькому и максимально понятно, как нужно жить, чтобы не сдохнуть раньше времени. Современный образованный человек знает тысячи механизмов защиты от агрессивной внешней среды. И соблюдение каких-то там традиций для него не является критичным и нужным для выживания. Поэтому создание или возрождение каких бы то ни было традиций сейчас, ну просто потому что так хочется, или потому что так надо, или потому что есть указ, это маловероятно. Видимость, конечно, можно создать, и я уверен, что будет создаваться эта видимость. По масштабу это будет приблизительно как празднование Дня Российского флага. Да, вы знаете, что есть такой праздник? Я думаю, что большинство из вас даже не в курсе, что это 22 августа. А он, оказывается, празднуется, этот праздник. Да, Есть люди, которые, которых специально выгоняют попраздновать этот праздник. Я видел это шоу. Так вот, любая традиция – это суть повторения неких действий массами, но без четкого обоснования и без жизненной необходимости любая традиция превратится в день российского флага. Попробуйте атеистов загнать в церкви, тоже смешно получится. Так вот, если количество населения станет критически низким, о чем у нас трубят уже лет 20, там русский крест, снижение рождаемости, «А, Боже, помогите, мы вымираем», так вот, если население упадет до критической отметки, а у государства будет потребность населения это увеличить, возможны два варианта. Это привлечение мигрантов или полный разворот тренда. При этом не совсем понятно, какая, какой уровень российского населения будет критичным для нашего государства это будет 120 миллионов или 100 миллионов или 50 миллионов или 15 никто не называет эту цифру какая цифра критична для нас это до сих пор неизвестно это даже никто не сказал никто не исследовал этот вопрос но орут все что мы вымираем так вот, рассмотрим эти две причины, два варианта возможных развития событий. Да? Привлечение мигрантов уже идет полным ходом и сейчас. Но мигранты уже в 21 году не смогли восполнить сокращающееся российское население. Потому что для любого человека переезд в Россию, ну как бы при наличии возможности переехать в какие-то другие более теплые страны, страны более дешевые, более простые, как бы это предпочтительнее, чем переехать в Россию. Вот представьте, если вы живете, например, где-нибудь ну, в Китае да, или в Турции, зачем вам может понадобиться переезжать в Россию? Ну, разве что на какую-то вахту приехать, там нефть, добывать или какой-нибудь алюминий и потом обратно, обратно к себе на море жить в тепле. Кто поедет сюда? Ну, только таджики. Ну, там еще немножко наши южные какие-то республики. Так вот, если этот миграционный поток либо иссякнет, либо очень сильно снизится, придется принимать уже радикальные меры, но, опять же, непонятно, при каком количестве населения это нужно будет сделать. Под радикальными мерами следует понимать то, что наше государство еще не делало. Либо искусственно и очень значительно поднимать уровень жизни многодетных семей по сравнению с солистами, либо ограничивать свободы, причем очень резко и серьезно, и делать брак и множественное деторождение обязательным и принудительным для всех. В последнем случае придется еще и границы полностью закрыть, чтобы солисты не сбежали, а начали принудительно размножаться. Но, кстати, именно такой вариант я считаю самым маловероятным. Во-первых, существует нехилая такая вероятность социальных взрывов при таком раскладе. Во-вторых, такой подход потребует кучи ресурсов, которых просто не существует. Нет, в России деньги есть. Накормить бедных мы можем, а вот сделать каждого бедного богатым нет. А убежденные солисты при таком варианте развития событий, скорее всего, все равно найдут способ покинуть территорию Российской Федерации, на которой начнется такой шабаш. И самый наиболее вероятный вариант развития событий с сокращением рождаемости смирятся. Просто смирятся с сокращением населения. Нет, конечно, будут орать, как обычно, из каждого утюга, что надо поддерживать, там надо многодетные семьи, нам будет вот эта вся дешевая пропаганда, будут социальные ролики, реклама о том, что вот там смысл жизни, семья и все такое. Будут дальше строить хорошую мину при плохой игре. И мы будем просто... Дальше жить в этой чудовищной, колоссальной лжи. Что же делать тебе, дорогой друг, который смотрит этот ролик? Живи как хочешь. Понимаешь, тебе никто сейчас не запрещает различные варианты жизни. Ты можешь спокойно жить соло без всяких заморочек и проблем. Ну, просто помни о том, что... Как бы рекламировать там всякие там Child Free у нас, как бы уже нельзя, да и прочее ЛГБТ. Либо ты можешь во имя где-то рождения принести на алтарь демографии всю свою жизнь. Да, представь, что у тебя существует такая цель размножения, да, тебе не помешает ничто. Будешь а, заключать за жизнь пять браков, пять раз разводиться, выплачивать на всех на своих многочисленных детей кучу алиментов, будешь жить не в, не в нищете и с долгами, со всеми вытекающими ограничениями в правах помрешь в забвении и нищете, но это же все ради детей, да, которые тебя под конец жизни тоже пошлют. Есть такой вариант. Или. Можешь, конечно, попробовать невероятный и сказочный вариант создать счастливую многодетную семью без правового и экономического обоснования. Без причин, просто так, потому что президент сказал. На авось вдруг не развалится, вдруг повезет, вдруг ты найдешь не такую. Выбирать да? тебе, в общем, дорогой друг, по ссылочке в описании ты можешь перейти наше теплое, ламповое, прозревшее сообщество солистов, которые уже чухнули, в чем кайф этой жизни, и больше не занимаются обсуждениями всяких разных вопросов брака, многодетности, долга и чего-то еще. Привет тебе, дорогой друг, от всех ненастоящих мужчин.